Карелию. Ты были очень смелые ожидания. Я видел, что впереди меня лидер. Я в предвкушении. Травма. Резкая боль в колене. Что сейчас будете делать после финиша? Ожидаюсь, когда уже наступит глубокая осень Для того, чтобы отчитаться о своих стартах Вот пришло время Карелии Открытие сезона Больших целей, конечно, спортивных я на Карелию не ставил Тем более, это Олимпийка Прекрасная возможность разогнаться Понять вообще в каких-то спортивных кондициях Я совсем немного тренировался Велу С 28 мая, кажется, я начал подготовку Старт в Карелии прошел 2 июля Поэтому все было довольно форсировано но форму я какую-никакую набрал Сегодня опять подъем в 6 утра Для чего, вы спросите? Для того, чтобы покататься на велосипеде Мы отправляемся на Ниссан Где проводим все в основном тренировки. И в этом году... Тренировки стали системными, то есть я хотя бы строго три раза в неделю в одни и те же дни катаюсь после шестимесячного перерыва, да. Блин, так круто, ты едешь в город полупустой, потому что ты встал в 6 утра для того, чтобы начать в 7 часов тренировку и в этом ты чувствуешь некое превосходство что ли что все еще спят а ты вот сейчас потренируешься и до работы все это дело сделаешь никит я вовремя вот Молодец. наш спарин партнер и товарищ Никита, вот мы с ним отправляемся как раз в Карелию. А вот такое у нас утро и тренировка, уходящая в облака. Так, мы приехали в Петрозаводск. Здесь очень красиво. Это первая эмоция, да? И классный будет беговой этап, конечно, по вот этой мощенной набережной. Ноги подзабьются, но в целом очень круто. Представляете, какие просторы, какой огромный озеро. Посмотрите на него. Я в предвкушении. Сложнее, конечно, обстояло дело с бегом, с моим, казалось бы, любимым и сильным видом, но в течение сезона я все не мог никак набрать беговую форму, а все потому, что, ну, я как любой мужчина, да, да пройдет само, само заживет, я само не заживало. И надо было, конечно, сразу обратиться к специалистам, делать МРТ колено, связок. Конечно, я это сделал постфактум, когда усугубил эту травму. Приходилось вот в этих условиях на что-то рассчитывать. Я планировал пробежать где-то по 3.40, но, конечно, это были очень смелые ожидания, учитывая, что я не бегал даже беговых работ. Получается, что мы начинаем плыть от этого буя вдоль набережной. Там разворачиваемся, делаем целый круг и выходим здесь, а вот дальше вот там располагается транзитка. Тут буквально 50 метров всего лишь как дела обстояли с плаванием? Самый первый вид. Ну, я просто плавал, друзья. То есть я не работал э, над плаванием таким образом, чтобы сдвинуть его относительно предыдущего года. Хотя на Олимпийке плавание играет роль, поскольку все-таки там плыть полтора километра. В итоге плавание получилось по-моему по, по 1,47 или 1,48, что, конечно, не очень быстро. После этого произошла быстрая транзитка, сел на велосипед и почувствовал, что да, вот, вот сейчас, вот сейчас я могу выдавать. Слава богу, системные тренировки дали свой результат. И спасибо большое Лёше Щебелину и Никите, с которым мы катались совместно. Ну, вот такие вот э, синие не коврики. Не и... А здесь будут располагаться все велосипеды. Транзитка небольшая, количество участников, соответственно, никак на Ironman, да? Ну, колорит собой присутствует. И вот как только я ступил... На бег я почувствовал, что, блин, я не тяну тот темп, который я задал для себя. Какие нафиг 3.40? Там как бы выбегаешь из 4 минут, и уже тебе довольно сложно. Плюс температура была 28 градусов ну вы скажете ну как бы нормально да потому что летний старт много где 28 градусов но была такая парилка рядом онежское озеро влажность сумасшедшая нужно было с этим считаться и первые километры они вот заходили прям довольно сложно довольно тяжело я видел что впереди меня лидер и он в принципе не так далеко на первом круге ориентировочно было это где-то метров 400 и с каждым километром мне кричали что я его добираю добираю добираю но я понимал что блин это будет очень сложно все-таки дистанция всего лишь 10 километров и мне прям значительно нужно бежать быстрее Какое было мое удивление, что у меня практически, практически получилось это сделать. Уже уходя на последний круг, я понимал, что остается всего лишь метров, наверное, 150. Я видел его спину. Тут, конечно, сыграла злую шутку. Травма. Резкая боль в колене на вираже, на левом вираже, когда колено вовнутрь немножко так сгибается. И именно та связка была повреждена. Щелчок. Я понимаю, что мне больно наступать, но остановиться я не могу. Я ведь борюсь. Блин, я в борьбе за первое место. И... Решаю бежать через боль, решаю увеличить каденс, и, кстати говоря, это дело помогло, потому что, ну, меньше ударной нагрузки за счет чистоты. Уже остается какие-то там, наверное, метров 400, я понимаю, что я раскатываю, я уже бегу там по 3.30, 3.20, меня накрывает нафиг волной, я вообще уже не понимаю, что происходит. Я просто смотрю на темп, вижу его спину, и буквально финишная дорожка, синяя финишная дорожка, ее длина нас разделяют. Всего лишь 6 секунд. Но на самом деле, учитывая, что я не ставил каких-то прям лютых спортивных целей, я могу, конечно, быть этим доволен. Награждается Кевич Александр из города Санкт-Петербург. И большое спасибо моему тренеру Кате, Лёше, которые просто неоценимую поддержку мне оказывали на всем протяжении, как дистанции, так и подготовки, и ментально очень сильно помогали. Я вас очень сильно люблю и ценю, вы знаете это. Александр Пупкевич, один из первых в индивидуальном зачёте, финишировал Александр. Поздравляю! Спасибо! Ну что, какие эмоции, Александр, на финише? Какие они? Просто невероятные. Такое высвобождение. Я, конечно, очень доволен. Ну, не полностью, потому что мне метров 10 не хватило до первого места. Метров 10? Да, метров 10. Буквально финишный створ. Не добрал я первого участника. Но будем стремиться, будем работать. И в любом случае, я очень доволен. Это Классная локация. Я заметила, что никто не останавливается. Все ходят после финиша, не лежат на траве. Как вы восстанавливаете? Что сейчас будете делать после финиша? Нет, обычно восстанавливаемся. Потом массажи, по... ужин с командой Шершень. <соцвет> У нас команда Шершень, Санкт-Петербург. Вот, и да, буквально пару минут после финиша, и ты уже такой живчик. Что пожелаете тем, кто сейчас по ту сторону онлайн-трансляции лежит на диване и думает, а нужно ли мне это или, ну что скажем им? Круто, это нужно, потому что так ты можешь почувствовать... Приближение к каким-то своим границам, вообще чего ты стоишь, что ты можешь. И к этому идешь долго, поступательно, ты видишь улучшение своих результатов, и это, конечно, безусловно, тебя мотивирует. Спасибо огромное! Отмечайте, отдыхайте! Увидимся на награждении! А, ну и, конечно, Карелия была некой подводкой а, к самому основному старту, да, медному усаднику, который я для себя запланировал в этом сезоне. Но это уже совершенно другая история.